коллеги. Мы поговорим о тех решениях, которые на сегодняшний момент стандартизованы в Российской Федерации, насколько это все можно применять вот, применительно, в специфике интернета вещей, индустриального интернета вещей. Ну, нужно сказать несколько слов про специфику этого взаимодействия, этих устройств. О том, что под интернетом вещей можно понимать очень многое, я сразу оговорюсь, что те устройства, которые достаточно мощные уровня смартфонов и которые работают в привычных нам стеке протоколов, наверное, наименее интересно рассматривать, потому что можно применять существующие решения, подходы и это все будет работать. Конечно же, мы сконцентрируемся больше на проблемных устройствах, то есть которые ограничены в ресурсах и каналы, которые не являются каналами интернета в привычном для нас понимании. Именно поэтому, говоря об интернете вещей, ну, во-первых, я буду понимать именно такие устройства и в плане взаимодействия иметь в виду также любое межмашинное взаимодействие, то есть чтобы не было иллюзий, что это интернет в привычном понимании. Здесь на слайде отражены те задачи, которые вендоры устройств интернета вещей решают в своих устройствах. Это не российская аналитика. Мы видим, что, конечно, есть задачи, которые специфичны для устройств интернета вещей, доверенная загрузка. Но, в принципе, все те же сценарии, которые мы знаем по классической криптографии, даже конфиденциальность, они также востребованы. Ну, естественно, конфиденциальность, обеспечение целостности, аутентичности. В плане протоколов, что важно, протоколы здесь действительно отличаются, то есть огромное количество протоколов беспроводных, в том числе протоколы LPWAN, в том числе сотовые сети, и они продолжают развиваться и увеличивать долю рынка. Если мы говорим про протоколы LPWAN, Протоколы с низким энергопотреблением и большим радиусом действия. То есть есть картинка по долям рынка в целом в мире. Да? То есть мы видим, что вот большой занимает NBA-йод Лора. Здесь важно, что было показать на этом слайде, что протоколов достаточно много. Это разные технологии, как по физике, так и на канальном уровне. А как такового транспорта ну, у них нет. Да? То есть выше будет уже прикладной уровень. И есть ряд российских разработок, и они тоже все различные. Ну, здесь приведены как раз некоторые протоколы, которые именно в России разрабатываются. Но ну, ЛОРА — это протокол международный, тем не менее, у него есть уже российские предварительные национальные стандарт с учетом некоторых специфики. Здесь важно, что для всех этих протоколов при разной физике характерны достаточно низкие скорости передачи и самое главное, они предназначен для устройств с низким энергопотреблением, то есть, в первую очередь, для устройств, которые работают от батареек. И считается, что они должны работать долго, весь срок службы, 10 лет. Какие особенности? Ну, из всего этого можно и, и некоторые другие да, отметить. Это большое разнообразие протоколов, это небольшой объем передаваемых данных. Большая часть этих протоколов они вообще не относятся к стеку TCP IP. Распространены многоадресные сообщения. Часть протоколов чувствительных к задержкам и при этом сохраняются традиционные требования к целостности и аутентификации. Здесь на двух моментах я бы хотела остановиться чуть подробнее. Первое – это как раз стэк протоколов, то есть как только появляются протоколы, которые не основаны на IP, мы не можем говорить о попытках защиты с помощью TLS или каких-то его модификациях типа DTLS, то есть все, это сразу неприменимо. Я уже сказала, что каналы разные. Для них характерна низкая пропускная способность. Они могут быть ненадежные, то есть особо интерактивное взаимодействие там не будешь использовать. И малоресурсные устройства нас интересуют. Те же счетчики, датчики и так далее, у которых, в принципе, мало памяти, мало процессорных мощностей и, самое главное, зачастую требуется низкое энергопотребление. О, требования к криптографическим алгоритмам протоколом, протоколам, какие мы можем сформулировать на основании сказанного. То есть криптографические алгоритмы хотелось бы, чтобы были быстрые, чтобы они требовали низкое энергопотребление, какой-то минимальный набор алгоритмов, чтобы был ну, как минимум минимальный объем там, кода, который это реализует. Количество добавляемых байтов тоже должно быть минимальным с учетом пропускной способности каналов. И протоколы защиты данных должны быть независимы от протоколов транспортного канального и на самом деле прикладного уровня. И вот на этом тезисе я бы хотела остановиться чуть-чуть подробнее. Дело в том, что в мире в целом сейчас сложилась такая ситуация, когда большое разнообразие промышленных протоколов, ну, вот, например, протоколов электроэнергетики. Они разрабатывались давно, они давно внедрены. Тогда еще никто не думал про криптографическую защиту. Сейчас этот вопрос стал. И получается, что каждый протокол независимо дорабатывается, ну, туда внедряется криптографическая защита. Это само по себе не очень удобно, потому что мы должны каждый протокол проанализировать уже с точки зрения криптоанализа. Но здесь есть еще Большая проблема применительная именно к России. Дело в том, что эта тенденция, к сожалению, проникает и в Россию сейчас тоже. В защиту от различных прикладных протоколов по отдельности, независимо. В чем здесь проблема? Проблема при сертификации этих устройств. То есть это либо производителям СКЗИ Нужно под каждый прикладной протокол разрабатывать свое СКЗИ, значит, его сертифицировать. Но ну, это проблема, как бы производителей СЗИ. Либо может быть даже еще худший сценарий, особенно с учетом того, что криптография интегрируется в прикладной протокол, она становится очень тесно с ним связана, в некотором смысле. Нет. Неотчуждаемо, то есть нельзя провести границу. А это значит, что просто производители всех промышленных устройств должны стать производителем из и сертифицировать свои средства промышленные уже как из КЗИ. Это вот огромная проблема, поэтому мне кажется, что лучше иметь небольшое количество универсальных кирпичиков, которые можно использовать уже в любых технологиях различных. Поговорим, зачем же облегченные PKI для такого взаимодействия. Но что характерно да, для интернета вещей? Это большое количество участников, которые заранее могут быть неизвестны, то есть они подключаются в систему, и их взаимодействие тоже различно. Постоянно меняется топология сети, там, кто с кем взаимодействует. С одной стороны вот это интернет вещей, Но с другой стороны здесь можно рассмотреть мобильные автоматизированные системы управления и межмашинное взаимодействие, когда просто устройство перемещается между инфраструктурой. Конечно же, для решения всех этих проблем вроде бы принципы PKI подходят. Естественно, у них да, следующее преимущество – это простая инсталляция системы в целом, легко аутентифицировать устройства, пользователей, там, процессы, и легко масштабировать, ну, хорошая масштабируемость. Но если посмотреть на то, что у нас есть сейчас, ну, по крайней мере, с точки зрения вот стандартов Российской Федерации, что у нас есть? У нас есть стандарт, э, сертификаты там, X509. Они очень тяжеловесны. они много занимают и по объему данных, и довольно трудно их разбирать. У нас есть, ну, как я уже сказала, да, то есть TLS мы не всегда можем применять, поэтому что у нас остается? CMS. Там тоже огромное количество добавляемых байтов. Вот. Кроме того, эти алгоритмы, они требуют, то есть они в целом, да, на асимметричной криптографии, но внутри там на самом деле используется большое количество алгоритмов, других примитивов криптографических, которые необходимы для функционирования. Соответственно, для всего этого требуется большой объем и кода, и азу, в котором это все будет выполняться. Кроме того, отдельно большая проблема — это в принципе, обеспечение инфраструктуры, то есть как мы распространяем сертификаты, как мы распространяем информацию об отзыве, как мы строим цепочки, сам объем ЦРЛ, если вот мы говорим про существующую инфраструктуру, он огромный. То есть получается, что все это под... плохо подходит для малоресурсных устройств и каналов с низкой пропускной способностью. Тем не менее, в России есть некие где-то попытки, где-то стандартизация более упрощенных подходов. Давайте их рассмотрим. Ну, первое, что приходит в голову, это CV-сертификаты. То есть это сертификаты, которые были специально разработаны для карт. Изначально вот они там упоминаются в стандарте 7816, 16 ну, и развиваются уже в рамках стандартизации ТК-26, ну и в, в тех документах, которые в том числе основаны на Западе, на 78 -16. То есть там используется более простая кодировка, ну и некоторые поля, поля у нас фиксированы. Но для чего это в первую очередь используется? Это идентификация граждан. Ну, вот есть ряд стандартов как бы на этом основанных, которые в том числе упоминаются вот в тк 26 как основа для вот разрабатываемых метод рекомендаций. Какие у них преимущества? У них размер существенно меньше, чем X509, их разбирать проще. И в TK26 ведется деятельность по их стандартизации, правда, ведется она с 2016 года. Однако что стандартизируется? Во-первых, сам формат сертификата, Но ну, надо сказать, что он тоже заточен, в принципе, под свою цель, это индикация граждан, там, допустим, есть полномочия по доступу, и они специфичны для конкретного применения. Но важно, что какой прикладной сценарий, да, и какие еще протоколы взаимодействия в паре с ним стандартизируются. А стандартизируется как раз алгоритм взаимной аутентификации микросхем с терминалами. Но это не то, что нам нужно в общем случае в интернете вещей. Ну, из таких приятных тоже бонусов, что, ну, по крайней мере раньше, может быть где-то и сейчас этот формат поддерживался у производителей ССП отечественных. но ну, есть открытая реализация. Но какие недостатки? Основное я уже сказала, что сценарий использования не соответствует тех потребностям интернета вещей, которые есть. Нет протоколов защищенного взаимодействия двух независимых устройств. Да, есть карта и терминал. И, соответственно, если мы попытаемся даже построить какое-то решение, которое использует в себе сертификаты, то ну, априори оно будет проприетарным, само взаимодействие. Это уже нехорошо. Ну и даже то, что есть, стандартизация ведется долго, как я уже сказала, с 2016 -го года и до сих пор не завершена. Ну и, и инфраструктуры, конечно, для поддержки этих сертификатов сейчас в России нет. Ну, то есть есть единственный удостоверяющий центр, и это просто связано с паспортами. Есть еще более компактный формат, это платежная система. Это тоже стандартизовано уже в Российской Федерации. То есть здесь как бы вообще сертификат максимально компактный, просто за счет того, что он абсолютно не гибкий и заточен конкретно под uh, цели... Ну, такие, которые заложены. Вот, он разрабатывался изначально EMV. Ну, вот у нас есть тоже две рекомендации по стандартизации, то есть это документы национальной системы стандартизации. Есть формат сертификата и есть процедура оффлайн аутентификации платежного приложения. Ну, то же самое, как и в случае с сертификатами. Мы понимаем, что форматы и процедуры они заточены под конкретную, задачу и не, не получается их использовать, да, нет возможности в общем случае для интернета вещей. То же самое нет протоколов защищенного взаимодействия. Соответственно, если мы пытаемся что-то такое использовать, это будет проприетарное решение. Такие выводы можно сделать, да, что в, в плане PKI, именно сейчас в, в рамках национальной системы стандартизации у нас нет решений, которые бы подходили для большого количества сценариев и ситуаций. Вот, то, что есть, оно как бы нам не подходит. Но самое главное, нет протоколов именно защищенных взаимодействий. То есть если в плане форматов сертификатов, ну, что-то вроде бы есть, не факт, что нам подходит, да, то проблема именно взаимодействия. И, конечно же, в обеспечении самой инфраструктуры. Я уже упоминала. Ну вот вопросы, которые наверное, можно было бы пообсуждать, это если вообще границы применения PKI в интернете вещей, то есть, грубо говоря, как мы думаем, он применим вообще везде или все-таки есть области интернет вещей, где он никогда не сможет быть применим. Ну, соответственно, нужны ли нам новые форматы, принципы взаимодействия, а может быть вообще без каких то без новой криптографии мы, мы ничего не сможем сделать.